здравствуйте друзья еще раз здравствуйте с кем-то я уже сейчас встречался только что мы в прямом эфире общались с никой вердо и затронули ряд вопросов которые вызвали большой интерес и вот сейчас я решил ответить на те вопросы которые мы на которые мы не успели ответить Ну, сегодня еще надо учитывать сегодня очень интересный день сегодня у нас Солнечный коловорот, то есть переход с зимы на весну, процесс. И вот сегодня как раз стоит немного поговорить о том, как же быть практически, как же быть счастливым. Сейчас все больше и больше людей задумываются о счастье, говорят о нем, уже говорят. Раньше даже говорить боялись, чтобы не сглазить. А сейчас уже говорят, и много говорят, и обучаются. И мы тоже пошли по этому пути, мы обучаем, мы действительно гарантируем человеку счастливое будущее, счастливую настоящие, в общем, счастливую жизнь. Мы наших выпускников называем, выпускников курса «Гармоничное развитие личности» нашей академии, называем «Гвардией счастливой жизни». И это действительно подтверждается, потому что эти люди, закончившие 10-месячное образование онлайн, то есть все в режиме онлайн, через интернет, они действительно имеют ответы практически на все вопросы и дальше в жизни уже не испытывают тех проблем, которые обычно сопровождают человека и семью. Курс 10 месяцев, он проходит достаточно гармонично потому что рядом со студентом идет преподаватель сопровождает его ведет его в этом процессе по всем его перипетиям жизненным и решает вопросы помогает решать вопросы те текущие вопросы, которые возникают 10 месяцев 10 тем 10 направлений жизни которые нужно прожить очень глубоко. И это проживание происходит достаточно интенсивно, потому что участвует в подготовке к этому проживанию весь мир, я так думаю. то что с человеком происходят события, возникают ситуации, позволяющие решать эти вопросы. И вот весь этот курс, он, в общем-то, и ведет человека к состоянию, реальному состоянию счастья. то что быть счастливым – это надо, в первую очередь, быть счастливым внутренне. Вот это внутреннее состояние счастья мы готовим. И тогда, когда внутри у человека выстроена вот эта гармония, вот это состояние счастья, то тогда оно начинает проявляться и вовне. И вся жизнь преобразуется. И за 10 месяцев, согласитесь, 10 месяцев – это достаточно много времени, чтобы полностью поменять сознание, мировоззрение, и закрепить его в жизни – и даже проявиться каким-то событием, которые напрямую показывают реальность счастья. Кто-то знакомится, будучи одиноким, кто-то создает семьи, кто-то, не имея возможности до этого родить ребенка, беременеет и так далее. То есть начинаются возникать уникальные, уника уникальные ситуации. Даже кто-то там... Вот на нашей сессии мы про два раза в год проводим и очные встречи. Приезжает с родителями, с которыми до этого вообще война была. Здесь приезжает дружная семья и так далее. Поэтому счастье вполне реальная вещь. Счастью можно научиться. Почему? Потому что все определяет наше сознание. Все находится в нашей голове. И вот упор на то, чтобы в голове, все было выстроено в счастливом виде, вот в этом направлении мы и работаем. И достигли очень высоких результатов. Уже 14 лет мы занимаемся этим, и огромное количество счастливых людей, счастливых семей вышли из стен нашей Международной Академии Естествознания. У нас преподаватели из разных стран, по-моему, из шести или семи стран, у нас студенты из очень многих стран мира от Австралии, Америки, там, Европы, Азии и так далее, так далее, Индии, там и все. И то есть вот такой вот действительно международный у нас и студенческий, и преподательский состав он еще более обогащает, потому что разные культуры, разные взгляды это тоже дает дополнительную дополнительное понимание вот этого счастья. Счастье планетарное получается. Ну вот так. Какие-то, может быть, вопросы? Мне помогает Татьяна. Сейчас посмотрим. Есть вопрос? Да, есть один вопрос. Здравствуйте. Расскажите подробнее про энергетику. Что должна дарить женщина для мужчины? Благодарю. Ирина спрашивает. Энергетику. Ну... Известно, я раз, раз вы задаете такой вопрос, то вы понимаете, что женщина – это в первую очередь состояние. И вы это называете энергетикой. То есть ее состояние, женское состояние. Вот это вот как раз можно назвать энергетикой. Женское, что это такое, женское состояние? Это, во-первых, достаточно широкий спектр проработанных женских качеств. То есть она не просто девочка не просто грамотная, не просто там, допустим, э, имеет какие-то э, отношения с родителями. Ну, то есть небольшой спектр, допустим, у нее решенных задач. Нет, это женщина, у которой есть широчайший спектр э, проработанных качеств, например, качество... Женское качество нежности, женское качество культура, женщина это министр культуры семьи. То есть это женщина это хозяюшка, женщина это кротость, женщина это в то же время и сексуальность, конечно, и умение любить, и прочее, прочее. То есть вот такой широкий спектр качеств, и чем шире спектр качеств, тем сильнее вот ее состояние женское, вот эта энергетика ее сильнее. Потому что каждое качество – это новый ресурс, открывается новый ресурс, добавляется и растет вот эта сфера женского состояния, сфера женской энергии. И в таком случае, чем больше вот у женщины спектра этой энергии, тем большее больше количество мужчин ее видят и чувствуют, и любят ее, чем... Чем большее количество мужчин понимают то, что резонирует на том или ином качестве, или на нескольких качествах. А если у женщины 2-3 качества раскрыто, то, соответственно, выбор у нее достаточно узок, потому что на это среагируют не все. А когда у нее десятка 2-3 качества, соответственно, и взаимоотношения с другими мужчинами Увеличивается, спектр расширяется. Так что энергия это, это проработанное женское состояние, раскрытое женское состояние, раскрытые женские качества. Вот это вот энергетика женская, если так ответить. Еще есть? Нету. Нет вопросов, да? Друзья, вот этот курс Гармоничное развитие личности, на котором я сказал. Он, в него можно вступить в любое время. И сразу закрепляется преподаватель. Пишите анкету, заполняете, чтобы можно было понять, кто есть, кто закрепляется благодаря этой анкете преподаватель. И дальше идет процесс уже... Процесс занятий вместе с этим преподавателем. Переписывают, создаются задания, преподаватель выполняет, если что, заново отправляет. Ну, то есть вот примерно в такой форме. Десять месяцев. но ну, друзья мои, эти десять месяцев потом создают качество жизни на всю жизнь. На всю жизнь. Есть еще? Да, есть вопрос, Анту Александрович. Если меня папа воспитывал как мальчика, итог – развод с мужем, абьюзером. С чего мне начать работу в себе? Ну, я снова возвращаюсь к этому вопросу. Приходите к нам на, на, в, на, в Академию, на курс «Гармоничное развитие личности», потому что здесь потребуется решение у вас, скорее всего, я вижу, потребуется решение вопросов родовых. Надо будет убрать те проблемы, которые там у вас в роду есть. Кстати, если есть возможность то можете приехать на э, мой тренинг «Поток, «Поток жизни», 6. который состоится в Геленджике с 4 по 11 января. Если есть такая возможность, то вы там решите очень многие вопросы. Если нет, то приходите в Академию на курс «Гармоничное развитие личности». Там решите вопрос и с родом, и там решите вопросы раскрытия своей женственности, устранения вот этого э, более мужского, что ли, более большого количества мужских качеств в вашей жизни. Это все компенсируется раскрытием женских качеств, и получается достаточно высокогармоничная женщина. Так что, вот с чего начать. Можете, но если вам трудно одно и другое, то начните с книги. Простите книгу «Мужчина и женщина» или «Шершаляфан». Простите, я не знаю вашего возраста, но, например, простите книгу Монтенегра. Монтенегра. Прочтите книгу «Пробуждение женщины» или «Сильная женщина». Ну, то есть, какую-то из моих книг прочтите, уже там вы получите кое-какие ответы. Ну, а дальше набирайте обороты или через книги, или, как я уже сказал, через наш курс, или вот через тренинг. Еще есть. Еще есть вопрос, да. Может ли женщина в семье зарабатывать больше, чем мужчина? Влияет ли это на отношения? Сейчас, да, такое встречается ни причем нередко, когда женщина зарабатывает больше мужчины. Конечно, это влияет на отношения. В редких семьях в этом случае гармония. Чаще всего все-таки это напрягает, потому что мужчина чувствует себя некомфортно в этой ситуации. А если он чувствует себя комфортно, то значит, он еще просто немножко не совсем зрелый мужчина. О чем это говорит? Вот такая семья, где мужчина зарабатывает меньше женщины. Это говорит о незрелости обоих, и мужчины, и женщины. Ну, женщины, потому что она находится рядом с таким мужчиной. Это явно ее какая-то в этом незрелость, какая-то там, или привязка, или какие-то причины ее заставляют это делать. А мужчина просто вот в данный случай незрелый, раз он не может вот выйти на другой уровень заработка больше, чем у женщины. Это семья незрелая. Незрелая личность – это вот как раз, я как раз и говорил, -то, курс гармоничного развития личности, он, он и позволяет... Действительно, решить вопрос зрелости, в первую очередь зрелости мужчины и женщины. Но как еще можно? Можно это сгладить путем, путем правильного распределения средств в семье. Для этого у меня есть в Ютубе, по-моему, есть ролик ⁇ Деньги в семье ⁇ Посмотрите. Там Простая схема, которая позволяет сгладить этот вопрос, но принципиально не решает его. Здесь вопрос принципиального решения – это зрелость. Зрелость мужчины, зрелость женщины. Еще есть вопросы? Да. Как правильно развивать свою женственность? Хм. Правильно. Самое правильное развитие женщин, женственности – это постоянное развитие женственности. То есть постоянно надо этим заниматься. Наблюдать. Вы знаете, вот э, у меня есть пример, когда женщина ничего не читала, ничего, не проходила никакие курсы, но она просто наблюдала за другими женщинами. И училась у каждой женщины, просто очень внимательно наблюдала и э, что-то привносила в свою жизнь. И она очень быстро, буквально за полгода, она выстроила себе очень гармоничную женщину. Наблюдайте за женщинами по телевизору в жизни на работе в, в дороге и так далее и так далее где-то в общественных местах наблюдайте как они одеты как они ведут себя как разговаривают и отмечайте это вот это хорошо это это мне подойдет а это нет это меня и так далее то есть начинайте э, хотя бы с этого наблюдайте за тем что происходит вокруг да дальше Здравствуйте. Ответьте мне, пожалуйста, я все время боюсь чем-то заболеть. Как мне от этого избавиться? Ну, во-первых, вам нужно, ну вот, если так, лучше всего, это решить родовые вопросы сразу, снимает очень много проблем, страхов по роду идущие. Болезни по роду, родовые проблемы, там, наследственные, вот это все убирает. У нас для этого есть генетический курс генетического здоровья. Мы таким образом убираем до седьмого колена проблемы наследственные, и человек уже ими не заболевает. Плюс это повышает мощнейшее, повышает иммунную систему. Ее, она становится очень активной, и человек гарантирует себе безопасность. Вот это вот э, два момента. Более глубокая проработка – это вот, э, курс гармоничной развития личности. Гармонично развитая личность, она вообще не подвержена заболеваниям. Наоборот, у нее омоложение, оздоровление, все нарастает, нарастает, нарастает. Потому что все, когда в человеке все выстроено внутри сознание и все его весь образ жизни, то тогда э, здоровье становится. Э, как говорится, уже гарантированным. Так что вот вам, пожалуйста, пути. 6 Да. Добрый день. Осознала, что для мужа являюсь мамой. Как это исправить? Ну, опять же, милые мои женщины, материнство так просто не уберешь, его не вырежешь. Это не какая-то часть. И как одежду не снимешь с себя. Это серьезное э, наследие, идущее, скорее всего, по роду. Это не ваше, скорее всего, приобретение. Это идущее по роду. Поэтому здесь проработка следующая. Первое. Это нужно вот пройти курс генетическое э, здоровье. Вот это до седьмого колена очистить род. То есть убрать там вот те проблемы мужско-женские, которые там накопились у вас в роду и в вашей сегодняшней жизни. Вот это вот убрать. Он простой курс. Всего там 21 день, очень легкий, дешевый, поэтому пройти его можно в любое время и параллельно с чем-то. Это первое, что нужно сделать. Второе, снова возвращаюсь к тому, что сказал ранее, нужно раскрывать женственность. То есть убрать невозможно избыточное материнство, но раскрыть женственность, дополнить себя, сферу своей жизни до большого женского состояния можно. И вот это большое женское состояние, оно как раз компенсирует. В нем потеряется вот это материнство, уже не будет давлять, и постепенно рядом с вами мужчина начнет созревать. То, что мужчина зреет, выходит из состояния сыночка именно рядом с женщиной. С матерью он остается сыночком, а с женщиной он начинает сам расти поэтому будучи вы женщиной все более и более раскрываете качества женские вот к нам на женский клуб пожалуйста раскрытие качеств еще можете пройти и вы чем больше вы становитесь женщиной тем быстрее ваш мужчина становится взрослым мужчиной вот и все Все на все вот ваши вопросы есть ответы вот в этом курсе гармоничное развитие личности ну еще в двух-трех сопутствующих мы, специально, мы специализируемся на это. Мы специализируемся на создании счастливой жизни человека, мужчины, женщины и семьи. Отсюда все наши инструменты э, именно заточены на это. На то, чтобы человек стал гармоничным, зрелым, счастливым. Поэтому милости просим в любое время. Достаточно, наверное, то, что у меня скоро будет консультация. Есть еще? Да, есть еще вопрос. Ну последний давай. тогда, да? да? Да, давайте последний вопрос. Анатолий Александрович, здравствуйте. Если ушла от отношений, в которых ребенок, возможно восстановить, прошло три года или это опыт, который нужно прожить? Я не совсем понял вопрос. Что значит ушла из отношений, где ребенок? Если ушла от отношений, в которых есть ребенок. Возможно восстановить? Я так понимаю, женщина хочет восстановить отношения там, где остался ребенок. Прошло три года, или это просто как опыт, который нужно прожить? Ну, и здесь, конечно, трудно вот так вот по такой короткой, по такому короткому вопросу понять всю глубину проблемы. Это лучше на консультации, конечно, что проработать. Поэтому, пожалуй, я Сейчас даже не смогу вам правильно ответить. Попробуйте восстановить, если вам хочется. Но не упирайтесь. Но это единственное, что могу сказать при таком минимуме информации. Ну что, друзья. Благодарю. Действительно, вопрос, вопрос развития женственности, вопрос... Создание счастливой жизни, он реально в ваших руках. Реально. Мы уже убедились на, это, на сотнях, на тысячах наших выпускников. Приходят полностью, как говорится, разрушенные все, все критерии счастья, а уходят счастливыми людьми. Все реально. Все возможно. Особенно сейчас, когда много информации, много практик, много инструментов, много книг, много всего. Все. Вот в том числе, целая Академия существует для того, чтобы вы были счастливы. Милости просим. Благодарю. До свидания.